Ну, Но... а ум... оружия в руках у меня нету, я вижу. Ну, у меня тоже. Не, я знаю, хотя она отображается на твоем. Хотя и... у меня есть прицел и типа у меня токарев в руках. Да, у Санька тоже токарев. Ну что, сейчас придется в рукопашку ходить. Хватит. Ну что, как говорил, капитан смолит. Рукопашную. Йоу. Слушай, а гранаты, короче, бесконечные, но они не взрываются. Ими просто кидаться можно. А, я наебался. Пока ты упал, можно... У вас, кстати, в руках типа пистолеты. У тебя да. На въвье волосой сюда. Ух, А как вас вот курил? Я вас А слышь, эти, короче, если гранаты вот так бросить в чувака, они лягут во врага, во врага, вот смотри. На! Это надо в голову что Я просто сейчас в голову попал. Какую бутылку у нас нет бутылок, дурак шел резнов на гранаты и то ими просто швыряться можно как камнями на тебе по башке. Ты ебаный стрелок, блин, подошел, прицел перечая Сейчас я, оживлю. Блин. Бля, вот это угарно. На, не попал. По лицу! Как Резнов чмырит. Чернова. Ого, их тут. Так, мои камни что-то не действует Движением Спания пальца. хирург. Сержант, я сержант. Э? Э, он не режет? Три, хирурга. Ты не добиваешь даже оружие У. вот на земле лежит его нельзя подобрать За можно стать Ой, я по кому-то камушкам попал еще разок на этаже. Идем. заебись пулемет на третьем этаже Хорошо. танк пусть ебашек блять как ты это сделал? А, а меня пулемет. А как resonant. ты это сделал? Если <смирает> я ворвался в толпу и просто дальше видел... <смирает> <смирает> То ты умрешь сегодня или да? <смирает> <смирает> Три долбоеба с ногами бегают. <смирает> <смирает> Из... С гранатами, которые не взрываются. Учебные блядь. Слушай, мне кажется, даже учебная граната должна взорваться. Она просто хлопок делает и все От нее вообще никакого бреда. Так, понятно. Со второго этажа эти пулеметы, пока их не убью. Тебе, да, ты не лезь на него. Почему меня нельзя воскресить? Ну Значит, он тебя, походу, так э -э, стреляет что наповал. А, этот, то есть меня пинбольными шариками хуярят, да? А как я умер? То, что тебе ты умер, ты умер, что тебе совал в Я просто так ворвался. Я так хорошо перепрыгнул. Ты чё сука, не умрешь? О. Ой! Да вы чё Мужики! Так, кто, блин? Саня Взрывайте нахуй. Стреляй, ёб... ⁇ п, наконец-то. А... Мне одному херову или всем у Меня положило вообще. А я, типа... Что-то было? Ну, Тормально. здание разрушилось, что? Ну ч ⁇ ради этого сыла? Стоило... Сдаться? Куима не сдаться. Это конец миссии? Нет! Да короче, бля, заебал. Смерть милосердно Открывай ворота, резнов. Пришла беда подходи, хуя-то. <клёх> ну кто-то гранату кинул. Это ка. Блять! Да вот ничего нам не громад. будет, не торопитесь вы. Да пусти вы меня нахуй, сейчас сами все перережут, блядь. Вырубил режим, хуй пойми кого, бегает, всех режет. А чё в этом шоке-то Ой. А чё у вас так много? Я э, а почему я не смогу Цель Цельтесь им по башке. Тогда, э, тогда точно наповал. Ай-яй-яй! Разом ты Оставаться за них! Е... А. Блин, Ой, ой, ой, там пулемет. Да умри. Ты куда побежал, блять? Воскрешать меня кто будет? Я там не это с правой платформы. Или вы там вдвоем идете? Вдвоем. Это взял съебался от меня. Так я. Он а мне пнул. Поп... Пош... Ой, Да Ща, пацаны, еще. Так, я обошел, чтобы меня не убили. Потому что у меня красные хпшки были. Кто там раньше сдох? Да, оба одновременно. Я воскрешаю. член закидать их этими камнями! вон супостаты О, по башке попал это у нас походу четвертая мировая война мне не нравится шум. сейчас вода пойдет это пиздец как выглядит Ой, yes. мы не понравились серепашкам люди. Блин, какого божа! Нет, да ты понял, я вот эту волна на нас идет, и все она это кинула на волком, и он на нас не кла. испытание завершено, европейский тур. Так, так, я теперь сядь там. О, звание так и пруд. Сержант один. Так, я сделал 44 килосад.